Здарова, молодые люди, меня зовут Шоки. сегодня я решил поиграть в CSGO, вспомнить, с чего я начинал, если что, я пришел в эту игру в 2014 году. Мы сегодня будем играть в игру 2013 -го года, а вы сами можете в это поиграть, просто сделайте то, что у вас сейчас на экране. На самом-то деле, я получил довольно большое удовольствие и впечатление, потому что не думал, что она так сильно изменилась. Есть даже моменты, те, которые мне нравились больше там, поэтому... Кто пришел в новую CSGO, а таких много, потому что игра стала бесплатной, люди а, подросли, а, ушли из Майнкрафта, там, из Роблокса, и, или стендов, или в стендов уходят навсегда. Не знаю точно, в общем, приятного всем просмотра, в этом ролике будет очень интересная новость про то, какие могут быть возможности, делая такие ролики. Поэтому посмотрите обязательно его до конца. Приятного просмотра еще раз, погнали именно так нас встречает кс я прямо сейчас делаю тише это это кошмар это просто кошмар так ну что я заметил здесь у нас старая э, логично старая менюшка моя новая аватарка мой никнейм, но старые медальки 5 штук новостей нет и 4 вкладки в менюшке то есть полностью отсутствует все что у нас сейчас есть ну и самое главное это статистика я без шуток говорю но в новой э, версии менюшки я очень редко захожу в статистику либо вообще не заходил я не Помнишь, она вообще существует. А, здесь можешь посмотреть свою статистику, посмотреть может достижения и списка лидеров. Вот это очень интересная штука, а, потому что тут можно следить за своими друзьями. Возможно, это можно делать и в, в, в нынешней версии, но насколько здесь это легко делается, насколько здесь это интересно выглядит. Я не знаю почему, но я хочу это читать. Ладно, так, а, помощь настройки. Контроллер, то есть ничего не изменилось, клавиатура, мы же здесь там мало изменений. А, параметры игры вы вот тут уже побольше Гораздо Valve в этом году постарались а, Здесь забавно, что есть расположение в давлении Steam Сейчас это делается прям в Steam Настройки звука Нет никакого 3D звука Нет еще чего-то Ну короче, много функций там Очень мало а, имеется здесь чего Как играть? Я может быть опять туплю, но я не помню такой слайд в нынешней игре. Так, ну что ж, идем дальше. Авторы. Вот, я, вот этого точно нет в CSGO. Ну что ж, давайте начинать играть. Тут можно найти игру, играть с друзьями, создается лобби. Но самое интересное, я сейчас скину эту новость ребятам. Если они смогут зайти ко мне и создать сервер в этой версии CSGO, то это будет что-то с чем-то. Это будет очень интересно. Так, поиск серверов, тут ни один сервер не работает Одиночная игра с ботами Так, можно выбрать любую карту, да? Ну, в любом случае, я думаю, что у нас так и получится То есть, играть с людьми мы не сможем Игроков в сети 0, в поиске 0 Серверов в сети 0 У меня 15 карт, когда играю, можно пригласить еще раз Я в CSGO 2013 года Го ко мне Ах в Discord. Ладно, давайте попробуем, может быть, сработать. В общем, я позвал сейчас поиграть uh, в эту игру <смех> на ноги, посмотрим, что получится. Ну что ж, я сейчас буду играть с ботами. Я хочу попробовать поиграть Dust 2 и посмотреть, что будет без ботов. Легкие боты опытные. Вот мне интересно, вот раньше uh, когда я начал играть в CSGO uh, в 2014 году, и мне было сложно играть против опытных. Я считал это как вот реально сложно. <смех> так, ну что ж. Я включаю звуки. Консоль, кстати, смотрите какая. Она полупрозрачная. Я купил дигл, но... Стоп, подожди. А! А что здесь новенькое? Подожди. За КТ можно было глок купить? За КТ можно было купить глок. Вот, слушайте. А можно здесь мой конфиг поставить? Я зря это сделал. Я заел. Все. Минус мой конфиг. Экзек. Конфиг просто. Чуваки, я заел, это забей У меня, смотри, у меня прицел меняется Я, я все сбил Ребят, что-то мне начинает не нравиться Игра какая-то лагучая Я как будто уже несколько лет О. И тут, представьте, тут даже никто не думал скина. Вот боже, по факту, если говорить За несколько лет так мало чего изменилось Модельки тоньше были Гораздо Не, боты сильные здесь. О, ребят, я бы здесь сыграл боимку на самом деле. Как же они классно падают. Бома, Дефа Блин, ну это прикольно. Хайс когда я начал играть, мне она понравилась именно такой, какая она сейчас. Вот, вот именно такая. Зевс стоил 1000 долларов. Сейчас 200 баксов. МК-300, АУК-3500. Но МК не изменилась. Какая-то странная тема. Я убиваю, но только через секунду он умирает. Слушайте, ну а... Играбельно? Без шуток, играбельно. Какой прицел забавно. Смотрите, я могу двигаться в прицеле. Минус 3, ребят. Так, мне кинуло инвайт на Тинайке. Он будет здесь... А, что, а, включи что-то, товарищ. Классический бог вооружения. Не-не, ребят, ребят, не. Играть не сможем, но серверов Давай нет. Слушайте, пацаны, а давайте я сделаю... Давайте так, если этот ролик наберет 30 тысяч лайков, то я сделаю паблик в CSGO, где мы соберем э, ребят, мы сделаем сервис и на этой версии CSGO я не знаю, это возможно или нет если не будет возможно, то не сделаем если будет возможно, э, то это реализуем, ребят, поэтому 30 тысяч лайков, если мы это собираем новый ролик, сыграл паблика в бейте, CSGO, а имку. это классно, в общем Ребят, набираем и посмотрим, что будет. А сейчас я иду дальше рассматривать карты и смотреть, что тут изменилось в новой версии CSGO. А, вот она какая, я забыл про нее. Дигл стоит 800 долларов. Так, ну стрельба с Дигла. А вы это видите? Вы это видите? Он всегда стреляет в цель. Не, ну, не, не всегда. Или всегда Не, ребят, тут нет разброса Это какая-то имба Это полная имба какая-то О, а как она стреляет? На этот прицел Слушай, здесь он тоже имба какая-то Смотрите на его скорострельность и она отсутствует это, это зажим был сейчас Не, чувак, чувак Это круто Это правда круто а, Одиночный разбатами. Какая карта мне еще интересна? Наверное, э, нюк, я бы сказал. О, вертика, кстати, интересно, как выглядит. Кстати, она сейчас так сильно похожа Это шутка какая-то. Это шутка. Это шутка. Это шутка? Это шутка? Это шутка! Она так похожа на новую версию. Кто из CSGO? Ничего не обновляли, они берут старые. Это разоблачение Гонка вооружения Моя цель это ни, ни разу не умереть Кто помнит эту карту? Она, вот она вообще не изменилась Это чисто CSGO А можно убить? Не, меня убили, ребят это забегу это полная отмена <свес> а я -а -а -а -а -а -а. я уже минут 40 играю как э и только попал до зигал Ребят, мне кажется, либо тут слишком много оружия Потому что это уже какое оружие, я не понял 24-е, я до сих пор играю Я такое не помню Я помню, что было около 16 оружия Манихоп, Манихоп Манихоп Манихоп 27-16 Ребят, я вас 16 раз умер от ботов Давайте нюк проверим Смотрите, как быстро, кстати, грузятся карты Очень быстро Вот тогда была оптимизированная игра Что сейчас? Время. Мне кажется, второй пишет FPS у меня маленький Playhack, играйте в эту игру 13 года. года CSGO только немножко старее Не, нюк я помню очень хорошо На самом деле, я все эти карты помню Я просто играл Я пришел в эту игру Как они играют Они очень хорошо играют все, это клач в 3 Адерика. Они вдвоем на размен вышли. Вы роплите? Они смог смотрят. Это отмена, ребята. Они подругу. Либо стрим снайп. Спрей. Как красиво. Как красиво. Я мог здесь поставить? А здесь? Здесь уже нет, здесь уже нет, здесь нет, здесь нет, здесь нет. О, дверь, и тут ничего, да Блин, так круто, правда О, дефайт Не, ну это, конечно, бомба просто на 200 IQ поставлена Трейн. Не любил трейн раньше Сейчас он интересный Даже сейчас мне его не нравится Смотрите, мейна уже нет Ага, вот какой мейн был Первый есть Это, это отмена. Краш! Нет, нет, ну, ребят, подруг. Нет, ну это как, как... Боже, нет, ребят, это такая имба, чувак. Вот так вот мы поиграли. На самом-то деле, эмоция получил. Я, клянусь, не думал, что это будет именно так. Очень много чего вспомнил. И... Понял, что фак CSGO просто прекрасно. Она и в 2013 году выглядела лучше, чем сейчас всякие валорантики и так далее, которые пытаются ухватить хайп Counter-Strike, которому уже 20 лет. Мне кажется, что приплюнуть такую. Историю это надо, не знаю, уйти к CSGO полностью. Перебороть такую монополию в шутерах очень сложно. В любом случае в СНГ. Потому что в Европе все-таки больше люди играют в другие игры. Ну, всякие там колобзюти и так далее. Что я еще могу сказать? В CSGO я пришел в 2014 году, когда уже были скины. Я помню свой первый скин. Это был Скаут. кокать Такой Черненько-оранжевый, если вы помните Я пришел в эту игру после того, как мне сказали «Эрик, там можно зарабатывать, тебе падают скины, и ты можешь их продавать, и это заработок» В общем, очень странная ситуация Я не понял вообще, что происходило Но в итоге мне эту игру подарили на стриме, когда я стримил Майнкрафт И настолько я благодарен человеку, который мне эту игру подарил на самом-то деле Я уже не найду этот аккаунт Этот старый аккаунт там вак, кажется Если хотите, я расскажу вам ситуацию Потом, что у меня было с ваком В общем, друзья, спасибо большое всем, кто смотрел этот ролик 30 тысяч лайков И я попробую запустить сервер Шока на этой версии CSGO Всем спасибо И ждите новый ролик Пожалуйста, не забудьте подписаться на канал Я сейчас ушел с твича, чтобы заниматься каналом на YouTube, И если ты не подпишешься на YouTube канал, я еще должен Заниматься инстаграмом и уйти с YouTube. Мне кажется, неправда Пока